Здравствуйте, меня зовут Александр, уже год снимаю видео о Калининграде, а такой темы у меня не было. Многие блогеры рассказывали о плюсах и минусах Калининграда. Как человек, который здесь родился, выскажу свое мнение. На самом деле, плюсы и минусы, они для всех разные. Пойдем, например, погоду. Если вы приехали с севера, с Архангельска или с Мурманска, то наша погода для вас будет нормальная. Несмотря на нашу сырость, на наши ветра, все равно погода у нас лучше, чем на севере. И поэтому, когда какой-нибудь блогер говорит о том, что у нас плохая погода, вы смотрите на это и думаете, ну как, ну как это она плохая. Посмотрите, как мы живем. То у нас плохая погода, у вас хорошая. Поэтому для вас калининградская погода, она, конечно, будет хорошая. Ну а если человек приехал там, где было солнечное тепло, он прочувствовал наши ветра, сырость, скажет, что погода у нас не очень, и очень мало солнца. Поэтому нельзя сказать, что в Калининграде погода хорошая или плохая. Она здесь такая, какая она есть. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Многие люди мне в комментариях писали, что я их обманываю про погоду. Что вот они приехали пару лет назад, Отличное лето было, и прошлое лето, и позапрошлое лето. Конечно, позапрошлое лето это было просто нереальное лето. Просто идеальное лето, которого я не помню, чтобы такое лето было когда-либо раньше. Прошлое лето тоже было неплохое, единственное, что первая половина июля была холодной. А так лето было тоже отлично, но это не наш климат. Обычно у нас летом холоднее, и то, что последние два года так тепло, я не знаю, почему последние два года так тепло. Вы, конечно, можете говорить о перемене климат, климата, обо всем об этом, я в это не верю. Может быть, конечно, есть изменение климата, но не настолько, не так, чтобы вот так резко у нас... Изменилась погода, и у нас стала очень хорошая погода последние годы. У нас стала нормальная осень, у нас, в принципе, нормальная зима. У нас стала, на самом деле, идеальная погода. Поэтому просто предлагаю найти в интернете дневник погоды и посмотреть, какая погода была пять лет назад в определенные летние месяцы. По дням там облачно было, дождики шли. Конечно, эти дневники погоды приверяют Я их проверял, ну, не знаю почему, неужели так сложно сделать их, Точными, но все равно они дают хоть какую-то картину более-менее ясную. Я смотрел видео недавно одного блогера, и он утверждал, что в Калининграде летом вода не прогревается выше 16 градусов даже в солнечную погоду. Конечно, это неправда. В Калининграде вода прогревается до 22 градусов, когда очень жарко. Может быть, конечно, и больше, но это крайне-крайне редко. Обычно летом температура воды в Балтийском море 18-20 градусов. Балтийское море очень красивое. Белый песочек, сосны, запах моря, запах сосен. Очень здорово. Чистые пляжи. И не только чистые пляжи, чистый лес около пляжа. Если мы сравниваем с Черным морем, и вы зайдете в лесок, в пусты, там на Черном море, но ну, вы представляете, что там творится. В Калининграде такого нету, в Калининграде практически везде чистота. Конечно, есть места, но, как правило, у нас не мусорят на пляже. Обычно, если это дикие какие-то пляжи, люди забирают весь мусор с собой, и по дороге к машине, к стоянке, там стоят мусорные баки, и люди туда скидывают мусор. Конечно, некоторые не доносят до мусора, Иногда проходят субботники и убирают пляжи от мусора. У меня есть видео, где я специально ходил по таким местам и смотрел, искал, есть ли мусор, много ли его валяется. На самом деле очень немного и это очень приятно. То есть калининградцы не мусорят. Многие люди переезжают в Калининград для того, чтобы путешествовать по Европе. И в отзывах о Калининграде говорят, что можно с Польши купить дешевый билет в любую точку Европы и очень дешево съездить. На самом деле это не совсем правда. Вы не купите дешевый билет, например, с Гданьска в Барселону летом, потому что на эти билеты большой спрос. И авиакомпании, они зарабатывают деньги, они не занимаются благотворительностью. Сейчас я вам приведу пример. Посмотрел билет на 15 июля Гданьск-Барселона. С багажом в переводе на наши деньги он вышел 9300 рублей. К этому нужно добавить еще 700 рублей, чтобы добраться до аэропорта с Калининграда. Билет до Польши 600 рублей, и там еще рублей 100 до аэропорта доехать на автобусе. Итого, стоимость билета с Гданьска в Барселону на 15 июля будет стоить 10 тысяч рублей. Это билет с багажом. Если без багажа, то будет дешевле. Но, как правило, люди, когда едут отдыхать надолго, берут с собой багаж. Для сравнения, билет из Москвы в Барселону на 15 июля 9400 рублей. Это с багажом. Это самый дешевый билет, другие билеты по 10, по 11. То есть за 11 легко можно купить из Москвы билет. А из Калининграда Приморья есть на те же даты 11400 рублей. И вот смотрите, какая разница. Из Гданьска вам выйдет билет, с учетом того, что вы будете добираться до Гданьска, 10 тысяч рублей. А из Москвы 9400 но максимум 11. Из Калининграда 11400 То есть улететь с Польши отдыхать стоит не в разы дешевле. А ну да, оно дешевле. Там на 1000 рублей, на 2000 рублей. Но не в 2 раза, не в 10 раз, как говорят некоторые блогеры. Смотрел видео, когда человек утверждал, что с Польши можно в 10 раз дешевле улететь в любую точку Европы, чем с Россией. В несезон, например, вы можете действительно очень дешево куда-то слетать. Например, из Гданьска можно слетать в Осло, в Норвегию, без багажа за 600 рублей. Всего. Но с багажом уже будет билет 3200 примерно стоить. Но зачем вам зимой в Норвегию? В Италию вы можете дешево слетать зимой. Конечно, там будет подороже, чем в Норвегию. Также и в другие города Европы зимой очень дешевые перелеты. А вот если вы будете летать с Москвы, то... Все равно зимой из Москвы перелет будет дорогой, а из Польши будет очень дешевый. Какой я хочу сделать вывод? Что когда сезон, особого смысла летать с Польши нету. А когда не сезон, можно очень дешево слетать в Рим, в Милан и другие города Европы. И в этом действительно плюс жить рядышком с Польшей. Это безусловно плюс. Многие люди, особенно молодежь, Любит путешествовать вот так недорого, налегке, без багажа по Европе в низ сезон. Это действительно очень дешево и очень классно. Многие люди отмечают такой недостаток, что в Калининграде есть, например, не вся техника в наличии. И приходится заказывать. Например, мне нужен был повербанк. Такого в Калининграде не было. И мне пришлось заказать и ждать несколько дней. Когда я выбирал микрофон, чтобы вести YouTube-канал, тоже очень многие микрофоны были под заказ. Но все-таки были варианты, из которых я смог выбрать себе хороший микрофон. На самом деле, очень часто будет такое, что вы выберете какую-то вещь, вы хотите ее купить, а ее нет в наличии в Калининграде. Или она есть, но стоит очень дорого, и поэтому вам выгоднее заказать. И когда мы смотрим, выбираем что-то в интернете, и выгодные хорошие цены, и ты смотришь, что это все под заказ, все под заказ, а что в наличии стоит, например, дороже. Поэтому это, конечно, минус жить в Калининграде, но, наверное, это не только в Калининграде, это минус жизни в маленьком городе. Многие отмечали, что в Калининграде очень трудно устроиться на хорошую работу, что нужен блад. Без блата ты никуда не устроишься. За последние годы в Калининград приехало очень много людей, а работы стало меньше, потому что многие предприятия в связи с кризисом закрылись или уменьшили производство свое. А людей приезжает много, и естественно, каждый хочет найти хорошую работу. Рабочих у нас много, а работы мало. Но если вы, например, какой-то хороший специалист, то вы все равно найдете себе работу. Конечно, если вы приехали из крупного города и у вас была высокая зарплата, я не уверен, что вы здесь сможете получать те же деньги. Скорее всего, настраивайтесь на то, что в деньгах вы потеряете. Но если вы из маленького города приехали, то наши зарплаты вас вполне устроит. Многие люди отмечают, что в Калининграде большие пробки. Конечно, их нельзя сравнить с московскими, но все равно, если вы работаете в центре города, чтобы вам добраться, например, на окраину, то уйдет минут 40, а может быть даже час. Может быть именно поэтому в Калининграде очень много людей ездят на велосипедах, потому что это действительно быстрее, чем стоять в пробках. Также многие люди отмечают, что в Калининграде дорогой бензин, 95 стоит, на декабрь 2019 года 48,50, средняя цена. Возможно, в Москве на рубль дешевле стоит, но ведь бензин до Калининграда нужно довести, и, естественно, он чуть-чуть дороже. Но он стоит незначительно дороже, чем в других регионах России. Немного затрону тему дорог. Некоторые люди говорят о том, что в Калининграде очень хорошие дороги. На самом деле, это не совсем правда. В Калининграде в самом дороги так себе. То есть есть новые дороги, они хорошие, а есть, которые старые, они не очень. Конечно, там нет ям таких, чтобы там колесо осталось, но в целом они в заплатках неровные, едешь на машине вечно, как, как скачешь по этим дорогам. А дороги в области между городами хорошие, в городах не очень а вот между городами отличные. Не представляю, как можно было добиться такого результата, но я удивлен. Ты едешь, ты не ожидаешь, что будет яма, тебе нужно будет ее объезжать. Конечно, возможно, где-то ямы есть. Возможно, есть дороги, которые не очень важны. Но такие дороги, которые между городами, центральные, они, как правило, в хорошем состоянии. Если это, конечно, дорожка на деревушку, то там, конечно, могут быть и ямы. Но вот центральные дороги, они, как правило, хорошие. Из плюсов многие люди отмечают, что в Калининграде высокое качество продуктов. раз люди так говорят, наверное, так оно и есть. На самом деле выбор продуктов у нас неплохой. Можно купить продукты, которые вроде бы находятся под санкциями, но в Калининграде они все равно продаются. Поэтому это, конечно, большой плюс. Многие люди отмечают, что в Калининграде хорошая экология, чистый воздух. На самом деле я с этим согласиться не могу. Когда я езжу куда-нибудь в Европу, да, там на самом деле нормальная экология, чистые реки, чистый воздух. В Калининграде ну так себе. Конечно, если вы приехали с Норильска или из Челябинска, в Калининграде идеальная экология, просто рай. Вот Для вас это здесь просто будет рай. Очень большой плюс в Калининграде – это большое количество достопримечательностей. Можно смотреть, не пересмотреть. Также в области много интересного, но для этого нужно любить историю. То есть, если вы любите вот историческое что-то, то в Калининграде вам очень понравится. Если вам это не интересно, то вы посмотрите основные достопримечательности и, в принципе, вас уже особо ничем не удивишь. Большой минус Калининграда это пробки летом в сторону моря и обратно. Когда у нас хорошая погода, все хотят выехать на море. И естественно, на выезде из города образуются пробки. А потом, когда люди возвращаются обратно, так же самое и на въезде в город. А еще бывает, когда выходной день, резкая спотлива погода днем и все возвращаются обратно, и тогда многокилометровые пробки стоят в сторону города. Так что съездить покупаться на море там, за 15-20 минут, такого никогда не получится. Один блогер написал, что можно после работы сесть на машину, и через 15 минут ты будешь на море. На самом деле это не так, потому что все равно ты, даже если нету пробок, ты пока выйдешь из города, Пока доедешь до моря, пока дойдешь, в лучшем случае это будет 40 минут. Да, конечно, можно от окружной дороги доехать до Зеленоградска за 15 минут. Но надо же еще из города выехать. Надо по Зеленоградску проехать, найти место, где припарковать машину и дойти до моря. Это все равно будет минут 40. Я понимаю, что 40 минут это недолго ехать. Но просто многие говорят, что вот 15 минут до моря. И у меня есть видео «15 минут до моря. От окружной до Зеленоградска». Но то, что от Калининграда до Зеленоградска 15 минут ехать, это не значит, что вы на море будете через 15 минут. Все равно в целом дорога займет у вас около 40 минут. На этом все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. С вами был Александр.